Всем привет! В этом видео хочу рассказать про обновление Netpeak Checker 3.4. В этом релизе мы запускаем тариф Pro с двумя новыми суперфичами. Это оценка трафика сайта и интеграция с Google Диском. А еще в этот тариф будет входить давно известный нашим пользователям инструмент парсер поисковых систем. Также, начиная с версии 3.4, в Netpeak Checker появится функция резервного копирования. Такая же, как мы добавили в Netpeak Spider 3.9. Давайте подробнее расскажу о каждом обновлении. Первое, что важно сказать, если у вас на данный момент есть платный доступ по тарифу стандарт, вы уже сейчас можете использовать все профичи до конца срока действия вашего доступа. А всех, кто купит Inpeak Checker до 17 ноября включительно, мы бесплатно переведем на «про тариф. Поэтому это отличная возможность запустить с лицензиями хоть на 10 лет вперед. А мы подарим вам про фичи. И давайте я покажу эти самые про функции. В первую очередь это параметры для оценки трафика сайта. Здесь вы можете получить приблизительные данные по общему трафику, либо же для поддомена, добавив только поддомен, а не основной сайт. Затем разбивку по различным каналам, основную страну трафика и тематику, что позволит быстро и удобно подсмотреть и проанализировать площадки для линкбилдинга или конкурентов. Для того, чтобы включить эту функцию, выберите нужные вам параметры на боковой панели и нажмите на кнопку Start. Следующая функция, которую мы внедрили в Netpeak Checker, это возможность экспорта отчетов на Google Drive. Для того, чтобы ее включить, переходим в настройки, вкладка Экспорт, здесь выбираем опцию Google Таблицы и добавляем нам нужный нам аккаунт в настройках. Переходим на нужный нам, даем разрешение программе, записывать и управлять файлами и все она автоматически подтянется в программу хочу заметить что это опять же доступно только для пользователей тарифа про нажимаем ОК OK, и теперь когда мы будем выгружать отчеты они сразу же будут попадать в нужную папку на google drive и последняя функция которая теперь стала про это парсер поисковых систем где вы сможете получить выдачу по нужным вам запросам хоть десяткам тысяч запросов для поисковых систем Google, Bing, Yahoo, Яндекс. Здесь можно получать либо же топ-10, либо же топ-50 или все результаты, которые мы найдем. Также добавить какие-то нужные поисковые системы для проверки, то есть э, нужные геолокации в поисковых системах. То есть, допустим, я хочу получать результаты только для Юрмалы по Google или аналогично добавить в Яндекс. Ранее это допустим. Функционал был доступен всем пользователям над пикчекером. теперь же только для тарифного плана Pro. Поэтому успейте апгрейднуться до тарифного плана Pro до 17 ноября включительно по цене стандартной версии. И давайте перейдем к следующей функции, это резервное копирование, которое повысит сохранность ваших данных. Теперь вы не рискуете потерять результаты анализа, даже если произойдет внезапное отключение света, сбой операционной системы или подобные проблемы, которые приведут к незапланированному закрытию программы. Ведь в ней уже сохранится временная резервная копия этого проекта. Хочу заметить, что это именно временная копия. Потому, если вы захотите создать новый проект после того, как откроется резервная копия, сделать рестарт или закрыть программу, то лучше в этот момент сохранить этот проект потому что иначе он будет навечно стерт с вашего компьютера, вы не сможете вернуть результаты этого анализа. Понять то, что это именно временно сохраненный проект, можно по префиксу в названии «бэкап». Следовательно, это именно резервная копия. Хочу заметить, что резервная копия происходит каждые 5 минут во время анализа. Также во время того, как вы нажимаете на кнопку «пауза», происходит сохранение проекта, и когда анализ закончен. Следовательно, во все из вариантов, когда вы, допустим, забудете, что программа работает или что вы не сохранили проект, она позаботится о том, чтобы данные были в сохранности. Хочу заметить, что мы получили огромное количество позитивных отзывов по этой фиче после обновления на Big Spider 3.9, и поэтому рады, что эта функция появилась и в чекере. Итак, давайте еще раз повторим, что мы внедрили в Netpeak Checker 3.4. Первое – это функция резервного копирования. Теперь вы можете запускать анализ на всю ночь или на весь день, или на сколько вам нужно, и не переживать, что дорогостоящие лимиты из других сервисов будут потрачены впустую из-за отключения света или сбоя операционной системы. Каждые 5 минут во время анализа мы будем сохранять результаты во временный проект. И также мы добавили про тариф куда перешел парсер поисковых систем, а также добавились две новые суперфичи. Первая – это оценка трафика сайта, можно посмотреть разбивку по каналам трафика, какая основная страна переходов и какая тематика самого сайта. А также мы добавили экспорт отчетов на Google Диск, чтобы вы могли быстро шерить отчеты с вашим коллегам или клиентом. На этом у меня все про обновление NetPickChecker 3.4. Если у вас появились какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео или записывайтесь к нам на видео демонстрацию, где мой коллега покажет и расскажет функционал наших программ и ответит на ваши вопросы. Спасибо огромное за внимание, море трафика и хорошего дня. Пока-пока.